Всем добрый вечер, привет из города Питера. Всем я, наверное, без всяких лишних слов начну, а потом, может, по ходу что-нибудь еще вставлю. Значит, краткие дни Эти душные ночи Значит, гиблые сны Но если ты моя радость мое солнце, мой свет Что мне пруха, не пруха И что мне то, чего нет А белый ангел не может, А черный демон родит, А против этого войска, что бомба Но если ты мне как воздух, если ты меня ждешь, Что мне ангел правда что мне, демона ложь. от болезни есть средства, могила да крест, но могильщик упертый, на побусте нет мест, но если Тихо, тихо меня коснешься крыло. на что мне это кладбище и скорбный лик подстегло. Железный, пей, гуляй, веселись, А на утро с похмелья, Иступленно молись, Но если ты мне милее, солнце, звезды, Луны, Какой мне душные ночи. Ну скажи, на кой мне гиблы сны? Дима, там компрессии, по-моему, да? Немерено. Она, она делает гитару не живой. Она плоская такая, что динамики никакой, ни громко, ни тихо. Вот, вспомнил, что наше знакомство с Димой Студеном случилось после того, как он, по-моему, услышал песню «Прощай, рок-н-ролл». Да? Ему... мы, Ну, хорошо. Но все равно там потом дальше была песня «Прощай, рок-н-ролл». Она тебе, по-моему, нравилась. Так она и прозвучит. Похоже в этих болотах Права лишнего Она течет куда надо Остальное слова Остальная кухня Дым коромыслом Чай на плите И недописанный стих спетая песня На белом листе Похоже те, кто звезды Ум совести и честь, похожи те, кто звезды или мертвы, или больше, чем есть, А те, кто следом за ними красной стрелою Питер Москва, От музыки к фильму Асса, к саундтреку, братва. Этот город, второй Вавилон. Ты не знаешь меня, я не знаю тебя, нас не знает он. И даже если мы были вместе, и били на Бругоршафт, Ты любишь Санкт, я Петербург, а он Ленинград. И все похоже на то, как и было когда-то начал Те же самые лодки Те же матросы Тот же причал И вроде есть Камчатка Есть Сайгон Но что-то не то Нарубишь ты на 13 Никогда Ни во сколько никто Прощай рок н -ролл. Прощай Спасибо за стол, недопитый под премь, остывший чай. Спасибо за миф, красивую сказку, прахай, прафай. Прощай, рок н прощай. Похоже, это камень, на который нашла коса Похоже, это певчий чичиш, по прошлым песням слеза Похоже, это пал бесславно, увяз в болото боец Похоже, это все, кино не будет, электричество кончилось Прощай, рок Прощай Спасибо за стол Не добитый под твей, Настывший чай Спасибо за миф Красивую сказку хай правай Прощай, рок Прощай обработочку. Очень, очень, очень тяжело играть. Спасибо большое. Так, дальше, что дальше, дальше. На, у нас получилось несколько песен. Я говорю, у нас это с, имею в виду сморал, которые потом составили, собственно говоря, альбом «Собирать камни». Но задолго еще до этого альбома Дима сказал, о, это второе дыхание. Не помнишь? Глядя на луну, глядя на звезды, глядя на темно-синее небо, Я повторяю только одно, что жив человек не единым хлебом. Я где-то там еще не рожден, будущий кувшим настоящей глине, Жду, когда на гончарном круге меня превратят из пресна Я слышал музыку, слышал музыку в ночной тишине, Слышал музыку, слышал музыку в тебе и во мне, в тебе и во мне на Кто-то из них еще танцует, С каждым днем все тише и тише, Рано или поздно изныне в Кто-то из них возносится в небо. Я слышал музыку, слышал музыку в ночной тишине. Слышал музыку. Слышал музыку в тебе и во мне. Я слышал музыку, музыку, слышал музыку в ночной тишине. Слышал музыку, музыку, слышал музыку в тебе и во мне, в тебе и во мне найна. I know. Спасибо. Спасибо. И вот шла-шла-шла вот жизнь. Были мы вдвоем вдвоем, и в конце концов Морал в апреле этого года нас покинула. Я остался один. Через какое-то время мне пришло какое-то э, осмысление, наверное, этого, и получ получилась вот, следующая песня. Мама, это больно Смотреть в окно Или слишком ярко стало Или темно Ни живых, ни мертвых Ни венков, ни роз Мама, я бы плакал Нету слез Ничего не вижу Никого не жду, пути водную теряю свою звезду, Снова рядом рвется жизнь тоненькая нить. Так каких пределов, мама, я должен жить? За окном фонтанка, за фонтанкой храм, синий купол храма плывет к небесам, небеса нам в помощь, да мы себе враги, мама я пропащи, помоги, я теперь не знаю. Как мне идти? Путы и оковы Сети на пути Из каждой новой песни Крепче моя клеть Мама, мне не выйти Я должен петь Мама, это Будто не со мной С кем-то Выше за синевой, Где-то дальше за этим днем, В котором мы отчаянно танцуем и поем. В этих окнах совсем не то, Где ты с яркой звездою, Город золотой. Где вы те, кто верят, И те, кого так ждут? Где ты та любовь, с которой Хоть на божий суд? Ветхие страницы Древние листы, где-то в них останемся Словами я и ты, и никуда не деться От безжалостной судьбы, но это, мама, позже, А пока я должен быть, мама, это Будто не со мной, с кем-то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 Где-то дальше, В котором мы отчаянно За синевой, Не со мной. За этим днем танцуем и поем Спасибо. Здравствуй, солнце, здравствуй, луч света, В комнате моей стало светло. Я искал тебя, милая, где ты, а вокруг мело и мело. И дома заносило по крыше, и терялись во мгле города. И казалось, напасть это свыше на века навсегда. Где ты, солнце, искал тебя всюду, Долго звал в ночной тишине. Я тебя никогда не забуду, Не увижу, слышалось мне. И никто из летящих выше, И никто из сорвавшихся вниз Не встречал, не видел, не слышал, Не найти. Это солнце, радость и мука, Это тьма, за которой рассвет. Мы в секунды теряем друг друга, А потом ищем тысячи лет. И какое на сердце счастье У двоих, что друг друга нашли, И какое в душе не ненастье не спеши. Так, здравствуй, солнце, здравствуй, луч света, В комнате моей снова светло. А за окнами проводы лета, А за стенами тает тепло. И холодной осени губы Шепчут, что вот-вот заметет. И блажен из нас тот, кто любит, верит, ждет. Спасибо. Ну и в продолжение темы Овейли надежд любви уже с, уже с пожеланиями ко всем. В каждой встрече радость, добрая весть, слово издалека живущим здесь. Весточку про Тебе, душа, Ветер принесет, чуть дыша. И город накроет дождем Мы подождем Первого снега, первой звезды, Первых протали новой весны, Того, кто снова споет, А веришь, что нас спасет. Надежде до неба дойти И любви, просто любви Будем тихо-тихо Слушать, внимать Солнечные дали Припоминать Бамины ладони Ее глаза да блестит и капнет слеза, если город накроет дождем, мы подождем первого снега, первой звезды, первых протали новой весны, того, кто снова споет, А вере, что нас спасет, В Надежде до неба дойти и любви. Просто любви. Слезы мои слезы с ресниц роса. Плачет мое сердце, плачет душа.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 Надежды до неба дойти и любви, просто любви. Долгая дорога куда-то вдаль, И того, что было, ничуть не жаль, И тому, что будет, еще не срок впереди. Восток Если город накроет дождем Мы подождем Первого снега, первой звезды Первых протали новой весны Того, кто снова споет А верит, что нас спасет Надежде до неба дойти И любви, просто любви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 Всем вера, надежды людей. любви.